Я не буду долго останавливаться. Слышали про такой золотой треугольник инвестиций? Для любой инвестиции сейчас много вовлекают инвестиции, особенно в такие времена, где да, говорят о высокой, над... высокой доходности. Альберт, слушай, тут классная тема есть. Доходность 70% годовых, там 100% годовых. И забывает про другие две вершины. Вершина говорю, а надежность-доходность. А Надежность-ликвидность. То есть на самом деле верх любой инвестиции ⁇ это надежность. Мне, в первую очередь, всегда интересна надежность, а не доходность. Пускай доходность будет в три раза меньше, чем у другой инвестиции, но она будет надежна три раза. Поэтому будьте внимательны. Самая важная вершина – надежность. Доходность тоже, иначе зачем инвестировать? Если маленькая доходность, зачем нам инвестировать, правильно? И важна также ликвидность, потому что мне надо говорят, «Альберт, а где продать монеты? Кому они нужны?» Ты сейчас нас вовлекаешь. А потом, что мне как один из них сказал в офисе, когда я работал, я поделился со всеми в офисе, честно, говорю, ребята, нашел тему классную, это был 2004 год, самого начала. Я так обрадовался, когда нашел эти монеты, я говорю, ребята, смотрите, а мы зарабатывали все шикарно, это были программисты, мы делали хороший продукт, я его распространял, я был этим, продвиженцем, ну, неважно, и мы зарабатывали, был золотой дождь, и у нас были деньги. Я говорю, куда вот, давайте вот монеты. Никто не согласился. И мне говорят, Альберт, ты что, потом будешь по-нескому уходить и предлагать их? <свят> То есть никто не вовлекся. Итак, надежность, доходность, ликвидность. Сейчас мы давайте рассмотрим, как монеты на эти три вершины реагируют. Иначе зачем нам инвестировать, если мы не разобрались, правильно? Итак, монеты... Мы разделили на инвестиционные и памятные. Так вот, какие задачи решают монеты? Если рассматривать инвестиционные монеты, то они решают в основном две задачи. Надежность и ликвидность. Они более ликвидные, они ближе к металлу. Это практически те же слитки, только круглые. Они принимаются 5 дней в неделю в банках, в разных банках, в инвестиционных компаниях принимаются. Просто вы сами можете их продавать на ресурсах. То есть это очень высокая ликвидность. Их хорошо покупают и продают. По качеству они отличаются от памятных. Качество АЦ – on То есть качество простое, видите, они такие матовые, а памятные, они зеркальные. Зеркало не сфотографирует, поэтому оно кажется черным. Это зеркало. Окажется а черным. Это серебряное зеркало. Вот. Поэтому различия и памятные, они больше нацелены на надежность и доходность. Они более, вот кто-то помните, мы говорили, какие интересные. Mm -hmm. Надежность, доходность. А инвестиционная надежность, ликвидность. Итак, получается, при этом они все удовлетворяют этому треугольнику. Представьте, какая инвестиция. Вы можете, какую бы вы ни брали монету, она все равно подходит вот этот треугольник. Она надежна, доходна и ликвидна.